Всем привет, это Чин 3 и сегодня у нас обзор рынка на 15 декабря. Давайте посмотрим, что поменялось с прошлого обзора. Так что у нас есть реакция от 05 Imbalance, жаль нету реакции от блока э, нет реакции от POI и а, от 4-х часового POI. Вот. Есть CWP э, ликвидности, есть 3DRIVE, 3DRIVE. Паттерн, блять, есть дополнение имбаланса, второго имбаланса, также есть перекрытие э, full fill, э, снятие ликвидности. Ну и короче, грубо говоря, весь предыдущий обзор отработал на ура! Давайте удалим. Блять, цвет потух. Сука, заебали они, нахуй. Также у нас есть достижение двух целей. Это 0.5 имбаланса на 17.600, который был еще вчера достигнут. Вот. И также свип 18.270. Вот. Это тоже было еще в первом обзоре. Эти были таргеты, поэтому их мы удаляем. Итак, на дневке мы имеем... У нас есть свип снизу. Также у нас есть дневной имбаланс. Вот 0.5 Которого приходится на 19.500 Это уже ближе к нашей основной цели Так что будем делать дальше В принципе есть Важный имбаланс снизу Я ожидаю пример Такого разворота Вот Но все может быть куда Хуже и цена сходит В это пои Причем со снятием ликвидности это такое предположение выглядит на дневке не очень уверенно но в принципе стабильно смотрите у нас образовался небольшой мом то есть памп небольшая коррекция памп небольшая коррекция памп небольшая коррекция памп вот я думаю что следующая коррекции будут до значений либо же вот этого пое либо же 05 а, имбаланса давайте если отмечу полетели дальше 4 часа 4 часа в принципе у нас ничего не поменялось да есть а, ведущие свипы важные а вот также есть свип ликвидности здесь что говорит о том смотрите да я покажу вам например у нас была коррекция а, то есть у нас Сняли ликвидность, коррекция. Потом у нас, например. но ну, эту не сняли. Ликвидность сняли, коррекция. Потом. Ликвидность сняли, коррекция. Вот. И также там здесь ликвидно сняли, коррекция, ликвидность сняли. Коррекция. Вот. В принципе, я думаю, моя логика понятна. А, я ожидаю коррекции в зону POI или в зону имbalance. Идем на интродэй наконец-то загрузился мобильный интернет что мы видим на часовике у нас есть интересные пои. кстати в эквалибриуме от которого стоит ожидать хоть какую-то реакцию Ну, посмотрим на дальнейшее развитие событий здесь у нас не осталось имбаланса, это очень хорошо но плохо для дальнейшего движения вверх но мы сделали equal high такой таргет для цены магнит так скажем вот но самый главный вопрос что брать сейчас что во что заходить что делать давайте зайдем на 30 минут я уже заранее смотрел что у нас интересно у нас есть не заполненный имбел, а как таргет вот Также у нас есть свип я бы ожидал этот свип и тогда входил бы в сделку скорее всего от вот этого 0.5. Примерно так. вот У нас не осталось никаких условий. Для, для подробной работы. Внутри дня. А, поэтому мы перейдем на 5 минут. И уже здесь у нас пошла реакция от Poi. Реакция у нас была от 0.3 по моему. А даже от 0.5 Poi. С хвостиком не достали. Сверху если цена все таки сходит. Я буду брать... Отсюда. Но пока что так скучно, да, поэтому я буду ожидать прикрытия 0,5 имбаланса на дневке, и тогда уже буду смотреть постфакт. Давайте быстро пробежимся по эфиру, потому что у меня сейчас сядет ноут, и мне еще монтировать, болеть его и выложить, чтобы вы посмотрели. Вот, быстренько пробежимся. А дневка у нас есть свип вот такой вот ликвидности, что говорит о том, что по-любому будет коррекция. Вот, давайте посмотрим на часик то что давали в прошлом обзоре итак свип есть фулфил есть реакция от по и есть свипа вот снизу по и нет заполнение первого им имбаланса второго баланса а, снятие целой а, компрессии вот она была вот такая а, сняли ее создали свипы дневного хая вот и идем дальше то есть я ожидаю примерно подход вот сюда снятие ликвидности есть заполненный имбаланс здесь также не оставили имбаланса для торговли внутри дня я бы использовал также э, имбаланс потому что я бы рассматривал сейчас только шорт вот а на снятие вот до данной ликвидности снизу у нас есть фвг то есть имбаланс вот Ожидал бы подхода к нему и скорее всего реакции от этой пои. Примерно очень хорошо было бы. То есть заполнение имбаланса, заход в зону, э, проторговочка небольшая. Например, вот э, где-то вот так проторговочка. Свип, чочь, вход, полетели. Э, да, в, в худшем случае это свип вот этой ликвидности. Давайте еще что-то для интродайра рассмотрим. Я давал в чин-тритрейде сделку аппе то есть сделка была на заполнение фулфила была реакция небольшая от supply а также все пересвипали вот почему это выглядит как наебка в шорт потому что не было хорошего и а, уверенного свипа хаев то есть были такие сомнительные и то на новостях а новость знаем заложены в цену и я их не торгую новостные по и новостные условия никогда не торгую по api у нас есть также интересные вот моменты такое по и на 30 минутах после свипа также у нас есть свип создание в дальнейшем 3 drive паттерн вот Блять А если брать шорт То скорее всего скорее всего, Я бы брал шорт После свипа по данной ликвидности И аж отсюда go. Давайте еще что-то посмотрим Там на новостях кстати 3x, Давайте посмотрим что там есть Интересного Ого, У меня что-то здесь даже было По TRX у нас есть пересвип Также у нас не созданный и балансы, что не дает хорошей уверенности для роста. Но новости есть новости. Вот, здесь даже на дневке э, нет никаких хороших условий, кроме вот этого ордер блока. У нас есть после него Чоч. Вот, и у нас есть снятие ликвидности. Но хуевый факт, что у нас есть EKL. У нас есть равные лоипы. Это очень плохо. То есть я бы, если бы ждал дальнейшего развития то это подход в зону по а и это ликвидности создание, скорее всего флипа и уход вниз но это очень будет а, предсказуемо если такое мы сделаем то есть если мы сделаем с этого соплая демон uh, короче писать не умею то будет очень очевидно но если нет то ожидаю дальнейшего движения вверх если не будет вот этого пересвипа на этом обзор подошел к концу очень короткий обзор на самом деле глобальные цели уже уже у нас намечены осталось только работать внутри дня я думаю запустить рубрику take and stop то есть, где мы будем торговать а, в видосе реальные сделки, которые я открывал. Вот я сюда сейчас приложу а, сделку по а, биткоину и сделку по эфиру, которую я брал еще, возможно, где-то полторы недели назад. Вот такие сделки будем разбирать. То есть две-три сделки или одну сделку, но очень подробно в одном видосе. Напишите в комментариях, пожалуйста, как вам такая идея. Да и вообще просто так пишите комментарии, мне очень приятно. Давайте при наборе а, видосе. 70 лайков выходит новый видос, то есть 70 набрали, новый видос, 70 набрали, новый видос. Итак, будем повышать планку, чтобы YouTube меня продвигал куда-то в рекомендации и не только вы одни смотрели меня, потому что нужно же как-то развиваться, ебаный рот, я стараюсь. Всем спасибо, с вами был Чентрикоин, это обзор на ближайшие 2-3 дня, там будут следующие. Фу, блять, всем спасибо, всем пока нахуй.